Всем привет, с вами Макс Репьев И сегодня мы попробуем ту самую люк жизнь Дубая Ради которой Дубай был создан У нас есть красная Феррари кабриолет Потрясающая погода, отличная атмосфера Красивые здания, пальмы И сегодня мы откинем с вами крышу Прокатимся по городу, полетаем на вертолете Над Дубаем, посмотрим недвижку В общем, все будет интересно и красиво Давайте, наверное, начнем с машины Значит, Феррари F8 Spider Изначально был выбор между Хураканом и Феррари И когда, значит, мы посмотрели Вот на нее в живьем то никакой хуракан вообще рядом даже и не встал. Ну вот, грубо говоря, стоит Huracan, вот Ferrari. Ferrari чисто вот для меня это больше эстетичная такая машина, она более аристократичная. Эта машина, она дерзкая, она красивая, но вот в этой машине ты понимаешь, как будто вот ты вот уже везде успел. И вот именно на такой машине и нужно колесить по Дубаю. Очень красивая машина, просто оцените на нее, как она выглядит сзади очень красивая, плюс она же еще и кабриолет как я уже сказал, и оцените как она выглядит спереди то есть вопросов вообще не возникает по интерьеру на самом деле Ferrari она конечно не супер технологичная Потому что ну, много технологий уже пришли Но, например, того же карплея здесь нет Поэтому придется поставить какой-нибудь сюда Вот держатель для телефона Чтобы он, значит, показывал дорогу, куда нужно ездить Но и это все мелочи Потому что у нас, господа, есть крыша, которая откидывается Потрясающая погода Поэтому все эти держатели, неудобства в плане карплеев и так далее Это все мелочи Поэтому мы сейчас с вами просто кайфанем с открытой крышей по дубайскому царю. И вот, честно, даже первые шаги на ней не хочется делать как-то быстро. То есть хочется просто красиво проехать. Посмотрите, сколько в этом действии эстетики. Здесь у нас Бурж-Халифа. Потрясающий бульвар, зелень, красивые здания, ровные дороги. такой звук. На самом деле здесь просто особо нельзя разгоняться, потому что везде висят камеры, и это центральная улица города, поэтому тут нас точно могут за это хлопнуть, но тем не менее проедем куда-нибудь прокатимся еще. Просто я хочу, чтобы вы оценили вообще эту картинку. Но если вы долларовый миллионер в Дубае, то у вас, если у вас есть Ferrari, то вы испытываете все вот эти сложности с вылезанием из низкой машины. Вот. Мы приехали на вертолет. Есть много перспективных мест, которые можно действительно круто сделать. И вот мы когда подлетели к даунтауну, и он оказался таким небольшим сверху, что ты понимаешь, что дальше вообще перспективы развития Дубая будут все больше и больше. И вообще, к 40 году в городе появится 5 центров. Исторический, туристический, деловой, IT и наука, и выставки, и презентации. Это все будет развиваться, развиваться, развиваться. И к 2040 году будет вообще просто пушка. что. Вот будет так же пушка, как вот эта феррари, Запущенная крыша как-то интереснее стало. Жаль, что нельзя сильнее, но мы сейчас едем в пустыню для того, чтобы было можно. Знаете, что сейчас будет? Вот что будет. Ну, короче, вот так вот ехать на Феррари очень скучно. То есть, ограничение ну, 120 по типа, километров. Мы едем 80, как весь поток. И... Ну, короче, надеюсь, вот прикольно круизить э, по ресторанчикам где-нибудь в центре. Но вот сотку она, конечно, очень быстро набирает. То есть тут нажал, и уже 120, и все. И как бы и едешь вот дальше, тошнишь. Я нашел какой-то квартал здесь, где нет камер. И сейчас хочу продемонстрировать вам мощь. Ну что, поехали. ваша жизнь насыщена спорткарами, вы ездите на Феррари, летаете на вертолетах, то у вас должна быть и квартира в самом центре Дубая, в вот таком расположении. То есть вот у нас Бурж Халифа, а мы вообще с вами находимся во втором по узнаваемости здании Дубая, это Опус Атомниета. При этом его спроектировала легендарная заходит, именно ее бюро, и само по себе здание уже увековечено в историю Дубая. Вообще сама по себе архитектурная задумка – это тающий кубик льда в бокале виски. И здесь у нас вот такой апартамент, его общая площадь 250 квадратных метров, она действительно просторная, мне очень нравится вот эта гостиная. И мы сейчас просто с вами вот так... Бегленько посмотрим. Конечно, мы не будем с вами заострять внимание на детали интерьера. Наша задача именно оценить, просто как у нас обыграно пространство. Большая именно вот такая гостиная. И еще раз повторю, что очень правильное решение, что были разнесены две спальни в разные углы. При этом они просторные. Так что, если, например, к вам приедут друзья, дети или, может быть, родственники, то они спокойно здесь разместятся, то есть хорошего такого размера, уединенная зона, все необходимое есть. И, конечно же, есть еще собственная гардеробная. Это не мастер-спальня, также есть собственные санузел. То есть все необходимое в такого классе жилье есть. И мы, по сути, с вами находимся именно в верхнем сегменте вот недвижимости Элитный Дубай, потому что Амният у нас строит исключительно элитный верхний сегмент. И здесь это не исключение. Очень большого размера гостиная, то есть здесь вы можете собраться. На этой части у вас служащий персонал приготовит вам какую-то еду. Здесь вы, естественно, можете пообедать. И вот в этой части у вас расположена ваша мастер-спальня. То есть она именно по моменту вот этого вот площади плюс-минус такая же, как и предыдущая. Отличие идет только в санузлах. То есть здесь он уже разграничен на несколько частей. У нас большая ванная, отдельная душевая. Вся необходимая инфраструктура здесь есть и по соседству у нас чуть-чуть побольше гардеробная часть, так что все ваши вещи спокойно разместятся. При этом сама квартира обладает площадью, как я уже сказал, 250 квадратных метров и стоимость ее на сегодняшний день составляет 3 миллиона 400 тысяч долларов. На сегодняшний день в рублях, вот на момент снятия этого видео, это 277 миллионов рублей. И я в последнее время очень люблю сравнивать недвижимость Дубая, например, с элитной недвижимостью в Москве. И если мы с вами поделим это все на стоимость квадратного метра, то получится у нас 1 миллион 111 тысяч. Квартира полностью вот такая вот меблированная, укомплектованная, в самом центре Дубая, со всей инфраструктурой. И я вот недавно смотрел видео про элитную недвижимость в Москве, то там за эти деньги вы получаете... Совершенно другого класса жилье Это не мировые архитекторы Да, безусловно, красивое Но, тем не менее, это не центр Дубая И на сегодняшний день Центр Дубая интересен тем, что это все-таки Финансовый центр И что огромное количество людей приезжает сюда То есть вы можете здесь выстраивать свои Коммуникативные связи, вести бизнес-отношения То есть все, что угодно вы здесь можете делать И в нашем контексте, конечно, это все очень хорошо бьется В общем, вот такая квартира на сегодняшний день 277 миллионов рублей 1 миллион 111 тысяч за квадратный метр или 3 миллиона 400 тысяч долларов. И она действительно потрясающая, и я думаю, что вам бы она подошла. Ну вы посмотрите, какая потрясающая картинка здесь создается. С левой стороны закат, с правой стороны весь скайлайн Дубая. Мы на Феррари, открытая крыша, и мы едем ужинать на Пальму. Вот так и нужно жить в Дубае, господа. И, конечно же вечер русского олигарха должен закончиться в шале «Березка». Господа, оливьешка. Все что угодно. Все здесь, в хорошей подаче. Все, можно встретиться. Одно из самых, кстати, первых русских заведений именно хорошего формата. И достаточно вкусной кухни. Девы, господа, еще найдете настоящую окрошку на квасе в Дубае, а так чтобы она еще и была правильно приготовленная, с нормальной подачи все таки над видом на атлантис на все То есть все как должно быть ну что вы сегодня увидели что такое люк жизнь дубая мы покатались на Феррари, полетали на вертолете поели в хорошем ресторане показали вам хорошую недвижимость и к этому уровню действительно хочется стремиться хочется вот жить именно так как вот сегодня вы увидели в картинке и на самом деле это все воплотимо. Все Главное, этого очень сильно захотеть. Ну а если вы уже этого захотели, то ссылки на покупку недвижимости выйдете внизу в описании. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, всех благ и пока.